Плюсы и минусы. Плюс, во всяком случае, ты себя как-то изучишь. А и ты себя изучишь, если да, ты будешь понимать, как ты на это реагируешь. Да? Можно, конечно, если, если ты это не можешь рассказать, то он точно не, не догадается. То есть, Вряд ли он тебя на МРТ после ЗАГСа повезет. И мне, на, что проверять будем? Карту эрогенных зон. Какой главный движущая сила мастурбации? Какой-то образ должен быть, естественно, потому что когда ты видишь человека сексуально, он тебя возбуждает. А когда ты его не видишь, этот человек должен быть где? В башке ты должен фантазировать. Потому что ну, сомнительно, что ты просто стал перед зеркалом и так возбудился на себя любимого, что и фантазировать не надо. Это странно. Вообще говорится, что мастурбация в принципе это один из нормальных способов сексуального удовлетворения. Чтобы э, э, мастурбационные практики заменили живого партнера, ну, должны быть какие-то психологические проблемы у человека. Ну, при общении с кем-то и, и так далее. То есть он не может общаться, не хочет брать ответственность ну, и так далее. И так далее. Та, такое, ну, такое может быть. Но очевидно, что э, домашняя еда значительно вкуснее, чем ну, ну, доширак. 94% мужчин и около 80% женщин э, мастурбацией занимаются. Остальные я не знаю. Ну, это может быть асексуалы, это может быть люди со слабой половой конституцией, либо они просто не признаются. Вот такая вот тема. Страшное ругательство ананиз прошло от э, древнего библейского героя Нана. Он точно не занимался мастурбацией, он практиковал прерываемый секс. То есть во время секса с партнершей, он в самые радостные моменты, дабы ну, не размножаться, извлекал своего адского жижулика и, так сказать, орошал землю обетованную.